Поддержка экономики мировыми центральными банками, да, то есть вот сейчас на графике таком непростом, я сейчас не буду его полностью целиком комментировать, да, то есть в данном случае приведены меры поддержки экономики мировыми ЦБ и правительствами, да, то есть что осуществлялось. 196 экономиков, а экономик отслеживают Международный валютный фонд. Здесь приведена некая такая таблица, да, то есть какие государства, какие меры применяли. Есть всего четыре основных типа поддержки, да, которые осуществляются в ситуации стимулирования экономики в свете пандемии. Во-первых, это денежно-кредитная политика. Вторая мера поддержки экономики – это внешняя политика. То есть внешняя политика в первую очередь это так называемая валютные интервенции и меры движения капитала. То есть когда происходит кризис с ликвидностью, что вы делаете? Начинаете валютные интервенции. Когда центральный банк начинает со своего баланса продавать доллары. Ну, то есть вы начинаете регулировать рынок, вы напрямую вмешиваетесь в э, национальный рынок и начинаете продавать необходимый объем валюты для того, чтобы курс национальной валюты резко не вырос, ой, резко не упал, да, то есть вырос курс доллара. То есть это валютная интервенция. И, огр... и меры по движению капитала, то есть ограничения, как тарифы и лимит объемов по иностранного капитала в страну или из страны. А, такие меры... Могут быть применены, но ни, одним из, ни одной из стран по оценке МВФ данная мера проведена не была. То есть, когда вы запрещаете иностранному капиталу свободно выводить деньги в долларах, из своей страны, да, то есть вы таким образом заставляете иностранных инвесторов оставить денежные средства в экономике страны, чтобы не оказывать лишнего давления. Почему это важно? Если опять-таки посмотреть на этот параметр, то есть ни одна страна из приведенных в графике: да, то есть Еврозона, Европа, Северная Америка, Азия ни одна страна не ввела подобный запрет. Почему это важно? Да? То есть почему это важно? Почему. Мы это рассматриваем потому что это некие некие меры которые могут быть введены которые могут быть введены но они еще введены не были то есть причин для того чтобы это вводить не было но тем не менее вы должны понимать что данные меры они имеют место быть и здесь мож, могут быть наложены ограничения конечно же в этом кто это ведет, там, где это будет плохо, то есть это, наверное, последняя мера. Но если кто-то из страны что-то подобное сделает, нужно понимать, что эта страна прям будет в большой и очень большой нефаворе у глобальных международных инвесторов.